Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой простой узор. Его рапорт всего два ряда. Он прекрасно подойдет для большинства летних вещей, как взрослых, так и детских. Плюс его еще в том, что за счет больших фрагментов из столбиков легко делать убавления и прибавления. Давайте приступать! Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 19 плюс 10 петель. Цепочка готова. Для примера я набрала 67 петель. Первый ряд.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 всего 8 столбиков и 3 петли подъема 2 воздушных в цепочке пропускаем 4 воздушных петли и в пятую вяжем 3 столбика с одним накидом Две воздушных. В следующую петельку столбик с накидом. Две воздушных. И в следующую три столбика с одним накидом. 2 воздушных, в цепочке 4 петли пропускаем, с пятой начинаем вязать 9 столбиков с одним накидом в каждую петельку. В промежутках между узором мы всегда будем вязать по 9 столбиков. Дальше вяжем узор по той же схеме. 2 воздушных, 4 пропускаем, в пятую вяжем 3 столбика с накидом. 2 воздушных. В следующую петлю столбик с накидом. Две воздушных. И в следующую петлю вяжем три столбика с одним накидом. Две воздушных. Четыре петли в цепочке пропускаем. С пятой вяжем 9 столбиков с одним накидом. Ряд заканчивается девятью столбиками с накидом. Разворачиваем вязание. Второй ряд. 3 воздушных петли подъема плюс 8 столбиков с одним накидом. Одна воздушная. Теперь над этими тремя столбиками свяжем 3 столбика с общим верхом. Вяжем столбик над первым столбиком. Но не довязываем его до конца. Снова накид. Вяжем второй столбик. Не довязываем до конца. Накид и столбик над третьим столбиком. Связываем две петли. И теперь 4 петли связываем вместе. 2 воздушных. Над одиночным столбиком вяжем вот такую конструкцию. Делаем накид. Вытягиваем ниточку, второй накид вытягиваем, третий накид вытягиваем, связываем все петельки вместе и фиксируем. Одна воздушная, вяжем такой же пышный столбик из трех петелек. Раз Два. Три. Связываем вместе и фиксируем. Одна воздушная. И третий пышный столбик из трех петелек в ту же петлю основания. Связываем. И фиксируем. Две воздушных. На две из трех столбиков свяжем три столбика с общим верхом. Каждый из трех столбиков не довязываем до конца. связываем 4 петли вместе 1 воздушная над 9 столбиками вяжем 9 столбиков с одним накидом и так до конца ряда Заканчивается ряд 9 столбиками с накидом. В начале третьего ряда я связала 3 петли подъема плюс 8 столбиков. 2 воздушных петли. Теперь вот сюда между первым и вторым пышными столбиками мы свяжем 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных. Столбик с накидом над вторым пышным столбиком. 2 воздушных. Между вторым и третьим пышными столбиками вяжем еще три столбика с накидом. 2 воздушных и 9 столбиков над 9 столбиками заканчивается каждый ряд также 9 столбиками